Даша, сейчас наша с вами задача э, сделать то, чтобы вы визуально посмотрели на то, какая у вас в результате может получиться грудь. Это очень важно, потому что некоторые пациентки ко мне приходят и говорят. Вот я хочу третий размер. Когда ты им ставишь сайзеры, которые имитируют третий размер, они говорят, о боже, нет, это такие большие, я такие не хочу. Или наоборот говорят, так это маленькие, я хотела третий. То есть для того, чтобы вы визуально поняли, какой объем у вас получится, мы сейчас с помощью специальных сайзеров сымитируем тот размер, который в результате получится. Окей? Для этого... Снимайте, пожалуйста, кофточку бюстгальтер, Я сделаю замеры определенные. И потом с помощью майки компрессионной и сайзеров мы сделаем измерение. Договорились? Окей. Наша база молочной железы половиной сантиметров, правой и левой. Ручки вдоль туловища, даже послабьтесь. У них получится, что высота будет на пол сантиметра больше, то есть 12 сантиметров высота. Ставить будем под мышцу, вы худенькая. Вам надо максимально глубоко его спрятать на грудной клетке, чтобы контура имплантанта нигде не было видно. И что касается объема, то по тем параметрам, которые вот я померил, мы сейчас померим с вами два варианта. Тогда это будет для вас нагляднее. Сейчас вы оденете специальную маечку, и мы с помощью сайзеров симитируем этот размер. Итак, Даша, делаем замеры. Я, пожалуй, в начале, то есть мы посмотрим, может быть я с учетом вашей асимметрии и сайзеры немножко разные возьму, чтобы посмотрели, но в принципе коррекцию асимметрии я буду делать во время операции. Сейчас наша задача посмотреть в плане размерчика. Ну, вот этот вариант я взял чуть-чуть больше чем третий, то есть это где-то три с половиной. У вас худенькая талия, у вас не сильно широкие бедра и плечи, поэтому вот посмотрите, как вам там с размером, который чуть-чуть побольше, чем вот тот номинальный, который вы, который вы захотели. Ну и помните, что это у вас сейчас чуть-чуть больше, поэтому не обращайте внимания сейчас на это. все. Мне кажется, это, наверное, большие слишком. Согласен, согласен, поэтому давайте пробуем теперь второй вариант. Значит, сейчас не смотрим на форму, только на размер. С помощью этих сайзеров мы имитируем именно размер. Ну вот я уже на пол размера сделал поменьше. И не забывайте, что это будет чуть-чуть меньше до размера этой. Поэтому ориентируемся в основном на правую сейчас грудку. И грудка будет выше. Угу. То есть мы же ее будем подтягивать еще, чтобы она находилась повыше. Да, это хороший размер. Максимально, натурально. Мне нравится. Красивый, да, размерчик. Поэтому давайте даже сейчас, кстати, сможем померить приблизительно. Сориентируемся по окружности. Окружность бедер обычно должна соответствовать окружность ножки вместе. Так тут у вас 93, а грудка сейчас получилась Вот 92. То есть, практически, как раз то, что как у нас говорят в Одессе, доктор прописал. Да, как раз то, что нужно. Окей, значит. Вы поняли, какой получается размер, вы одобряете, поэтому это э, размер, который имитируют э, сайзеры, которые имитируют объем имплантанта 305 мл. Естественно, плюс добавляется еще объем вашей груди, объем мышцы, потому что мышца приподнимается и она тоже создает объем, и в сумме это получится вот такой вот где-то третий размер или чашка С.